12 английских пословиц, которые не имеют аналога в русском языке. Если вы не можете быть хорошим, будьте осторожны. Один доброволец стоит 20 человек. Страдание за друга удваивает дружбу. Женский труд никогда не заканчивается. Сравнения являются неприятными, пахучими. Деньги говорят, сами за себя. Не держите собаку, и не лайте сами. Каждый человек имеет свою цену. Подражание – самая искренняя форма лести. Лучше зажечь свечу, чем проклинать тьму. Глуп тот, кто глупо поступает. Нельзя сделать кирпич без соломы.